Мистерия вообще, слово греческое, и означает оно тайну. Означает нечто скрытое. Нечто скрытое от глаз, возможно, непосвященных, а возможно, вообще от посторонних глаз. Мистерия целиком и полностью всегда связана с культом и мифом. Миф в данном случае это некое описание жизни того или иного бога, той или иной силы. Не имея возможности контактировать, возможно, со своим богом напрямую, человек воссоздавал эту связь всякий раз, участвуя в мистериальных действиях, понимая, что можно стать богом хотя бы на какой-то период времени, если повторить его путь. И если есть у какого-то бога легендарная история, то можно в ходе мистерии пройти этот путь, повторить ритуальное действие его становления, прохождения, рождения, умирания или любое другое сценарное действие из его описанной жизни для того, чтобы синхронизироваться с ним. И после этой синхронизации наступает как бы восстановление, восстановление этой связи. Человеку, да, приходится ее восстанавливать, потому что не волхв он не маг и невозможно 24 часа в сутки жить в полном контакте со своим Богом. Когда-то люди это умели, потом конечно же разучились. Но остались мистерии, остался инструмент, который помогает нам это сделать. У каждого из вас свой Бог, от которого вы рождены. И поэтому мистериальное действие в этом смысле у каждого свое. Но мы с вами попробуем воссоздать основу для этого мистериального действия. Чтобы на нее, на правильную основу любое действие, которое вы совершите уже по воссозданию связи со своим Богом, оно прошло просто вот так, как надо. Потому что если основа будет не та, если контакт со своим богом положить на иудохристианскую, христианскую, например, матрицу, то получится кошмар, чего не получится, ужас получится. Поэтому надо изменять саму основу. И вот с этой основой мы как раз с вами и будем работать.